Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия. Весна в этом году у нас заглянула уже прямо конкретно, и так захотелось чего-то новенького, поэтому я решила сделать себе новые бусы. Вот эти бусы у меня уже готовы, они получились у меня яркие, жизнерадостные, совсем летние. Ссылочку на магазин, в котором можно приобрести и натуральные бусины. И всю необходимую фурнитуру я оставлю для вас в описании. Переходите по ссылке и вы увидите, что в этом магазине выбор буквально на любой вкус и кошелек. В этих бусинах я использовала агат, который покупала на Алиэкспресс. Это, конечно же, не настоящий агат. Я думаю, что это просто стекло, потому что вот эти вот все красивые прожилочки со временем начинают стираться и исчезать. Обидно, конечно, но какое-то время я их все же поношу. И сейчас я собираюсь сделать вторые бусы для себя из натурального агата. У меня есть бусина агата трех размеров. Это 10 миллиметров, 8 миллиметров и 6 миллиметров. Из них я сейчас сделаю вторую нитку бус. Вот такие красивые прожилки есть. На бусинах большого размера и они будут являться ярким и оригинальным акцентом всей нитки давайте сразу скажу по количеству бусин размером 10 миллиметров у меня 10 штук бусины в размере 8 миллиметров 20 штук и вот эти бусины агата 6 миллиметров у меня 40 штук понадобится ювелирный тросик у меня это 0,38 миллиметра инструменты и фурнитура. Для того, чтобы разложить бусы и посмотреть, как они будут выглядеть, я делаю из листа А4 вот такие вот желобки и использую их. Из фурнитур я буду использовать замочек тогл бронзового цвета, кремпы и зажимные бусинки. Также можно для замочка взять карабинчик, колечки, кремпы, зажимные бусинки и вот такой вот протектор. Посмотрите, вот на этих бусах я сделала себе как раз вот такое крепление и сейчас расскажу как как оно делается. Посмотрите, с одной стороны у меня вот здесь вот установлен крем, который держит тросик, сверху зажимная бусинка, потом идет протектор, поэтому протектору проходит тросик и протектор защищает тросик от перетирания, дальше прямо на протектор одет замочек. Здесь все то же самое, только в конце у нас идет колечко, на которое мы застегиваем карабин. Вот так выглядит протектор, очень удобная штука которые защищает тросик, нитку или леску от истирания. Но у меня не оказалось протектора бронзового цвета, поэтому я протектор вот в этом соединении использовать не буду. А как делается все остальное, сейчас покажу вам. Для начала распределяем бусины в желобки, для того, чтобы посмотреть, как они будут смотреться, понравится ли нам, поэкспериментировать с расположением размеров. И оценить, какая длина получается у бус. Итак, я решила, что мои бусины будут располагаться вот в таком порядке. Примерно можно теперь посмотреть, сколько это получится у нас сантиметров. То есть я прикинула, где-то около 50 сантиметров будет вся низко. Но сейчас я нанизаю их на тросик примерю на себе и посмотрю как это будет смотреться и уже определюсь какая длина у меня будет пока не отрезаю тросик от катушки начинаю нанизывать бусины в том порядке в котором они у меня разложены вот что у меня получилось пойду сейчас примерю и для того чтобы у вас бусины не свалились с лески, я беру вот такой кримп и зажимаю его при помощи плоскогубцев это у нас будет временная подстраховка итак примерка прошла успешно меня все устраивает и посмотрите как красиво бусы выглядят на моем новом кашу мировым итак начинаем делать застежку вот эту часть с фиксатором я обрезаю и сюда надеваю новый кримп вот так дальше продеваю в замочек было бы очень хорошо если был бы здесь у нас протектор который я вам показывала но у меня не оказалось бронзового протектора а Серебристый будет очень сильно выделяться. Я не буду этого делать. Буду надеяться, что металлический тросик надежно будет здесь все держать. Вот так это выглядит. Теперь я зажимаю крем плоскогубцами очень крепко. И на это место надеваю обжимную бусинку. У нее с одной стороны открыта поковинка, и вот так вот плоскогубцами мы ее зажимаем. Получается вот такой красивый шарик. Теперь продвигаем бусины по тросику до замочка. И вот этот кончик тросика мы также прячем в бусинках внутри. Вот, все, вот такое соединение мы сделали. Хвостика не видно. Теперь с противоположной стороны обрезаем тросик, оставляя необходимый отрезок для соединения. И точно так же надеваем сюда сначала кримп, потом вторую часть замочка. И тросик нам сейчас нужно завести в бусины сразу. Заводим кончик тросика в 3-4 бусины и пододвигаем тросик так, чтобы все бусинки встали на свое место. Сильно туго бусы пододвигать не стоит, необходимо оставить здесь небольшое пространство для того чтобы бусы были более пластичными и не топорщились теперь мы зажимаем крем поближе к краю, и сюда же надеваем обжимную бусину Все, вот такое соединили у нас получилось здесь хвостик аккуратно я обрезаю и смотрите буквально за час я сделала для себя пару новых бус на лето для того чтобы фурнитура не потемнела я ее обрабатываю пан лаком и это надолго продлевает срок службы вашего изделия. Такой лак можно купить в мелодии бисера, а также бусины и фурнитуру на любой вкус и кошелек. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно, а в комментариях обязательно напишите, как вам мои новые бусы и получилось ли у меня вдохновить вас на новые украшения. Также не забудьте подписаться на канал, с вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!